Толстый здесь, толстый здесь, толстый здесь, здесь. И он снова хочет есть. Моя еда, моя еда. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя еда, моя еда. Подо мной прогноз кресло, но это не беда. Моя еда, моя еда. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя еда, моя еда. Подо мной прогнулось кресло, но это не беда. Со мной все нормально, только макарон из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень толстым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как жевать. Я няшные вкусняшки, начал сразу глотать, все нормально. Просто стало вдруг темно, эта курочка, гриль попала в мое нутро. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался лишь биштекс, который смотрит на меня. Я много раз обитался, было что-то не так Но после туалета словно ништяк Я верил людям, которым верить нельзя Продали просроченный творог Но поверьте мне, зря были люди, да На которых мог я опереться Поварихи, помогали мне они Но дети Эфиопии хотели смерти для меня Но я разбил их планы, ведь это моя еда Моя еда, моя еда Она, Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя еда, моя еда